Садыр Джапаров принял президента Международной ассоциации боксу Умара Кремлева. В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19. Владимир Путин прилетит в Бишкек. Талабек Масадеха встретился со спецпредставителем Европейского союза по Афганистану Томасом Николсоном. Бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекстан» пройдет в Бишкеке 9 декабря. Тураган Урланбек шаки примет участие в заседаниях по дкб в Москве. Асоль Малдахматов просит руководство страны предоставить борца на авиации для актера Азиза Мурадилаева. Ялабаде малоимущим семьям и детям бесплатно раздали уголь. Глава Кыргызстана седер Джапара принял президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. Состоялся обмен мнений по вопросам сотрудничества в рамках развития бокса в Кыргызстане и проведения международных мероприятий в стране. Глава государства по приветству президента Международной ассоциации бокса выразила уверенность в том, что его визит придаст новый импульс для развития бокса в Кыргызстане. В свою очередь Кремлев выразил заинтересованность в развитии этого вида спорта в Кыргызстане. В Кыргызстане в период с 28 ноября по 4 декабря зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19 и нем больничной пневмонии. По информации, из зарегистрированных 13 случаев госпитализировано два человека, остальные 11 человек получают амбулаторное лечение. Согласно матрице оценки риска, все области Кыргызстана находятся в зеленой зоне. Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее одного, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 республике. Президент России Владимир Путин посетил Бишкек. Об этом в телеграм-канале сообщил автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин. Он отметил, что Путин примет участие в саммите Евразийского союза Бишкеки в эту пятницу 9 декабря. Социальный представитель президента по особым поручениям Талабек Масадыха провел рабочую встречу со специальным представителем Европейского союза по Афганистану Томасом Николасоном и послом представительства Евросоюза в Кыргызстане Мэрилин Йософсан. Во встрече с европейской делегацией также принял участие специальный представитель МИД по Афганистану, посол по особым поручениям Авазвек Абдуразаков. В сторону обсудили текущую ситуацию в Афганистане и взаимное сотрудничество в целях продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу, обменялись мнениями вокруг. К региональных вызовах и подчеркнули важность принятия совместных усилий по сохранению стабильности и безопасности в регионе». В Бишкеке 9 декабря пройдет бизнес-форум Кыргызстан-Узбекистан. Встреча предпринимателей двух стран состоится в конференц-зале отеля «Хаят Редженси Бишкек. Отмечается, что площадка позволит участникам найти новых партнеров в легкой промышленности, а также в агропромышленном и туристическом секторах. Напомним, решение о проведении Кыргызстан-Узбекского бизнес-форума было принято по итогам встречи министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана в начале ноября. Парламентская делегация во главе с Турага Джогуркинеша Нурланбеков-Шакиевом накануне вылетели в Москву для участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. В рамках визита Нурланбек-Шакиев примет участие в совместном заседании Совета ассамблеи в 15-м пленарном заседании. Следует отметить, что в составе делегации депутатов Джогуркинеша Нурза Сатубалдиев, Улубек Гормонов и Бахтубек Садыков. Общественный деятель Асоль Малдахматова на пресс-конференции в агентство Хабара обратилась к президенту Кыргызстана Сайдеру Джапару с просьбой предоставить борт санитарной авиации для транспортировки заслуженного артиста Кыргызстана Азиза Муратилаева на лечение в Турцию или Россию. По ее словам, в настоящее время артист находится в критическом состоянии. Напомним, в 2016 году артисты уже собирали средства на лечение. Тогда у него диагностировали гепатит С и цирроз печени. После прохождения лечения остаток собранных средств актер передал на лечение сына актера Мурата Мамбель. Этого. В малоимущим семьям и лицам с ограниченными возможностями здоровья бесплатно раздали уголь. Так, 100 тонн угля были бесплатно разданы среди многодетных семей, матери одиночек и инвалидов первой, второй и третьей группы.